Привет! В этом видео я покажу, куда можно сходить в Харькове для покупки интересных антикварных вещей и расскажу, где продать и как заработать от 1000 гривен. Как вы видели в прошлом видео, мое интервью было с интересным коллекционером, который профессионально занимается антиквариатом. И там я советовал Виолити как площадку, где можно выставить и продать свой антикварный предмет. В конце этого видео вы увидите, как можно круто сделать обзор лота для аукциона, чтобы дорого его продать и хорошо заработать. Ну что, начнем с антикварных рынков. Место, где можно поискать интересные антикварные вещи для покупки, это, конечно, барахолки и встречи коллекционеров. Возможно, в вашем городе такие есть. Сейчас я вам покажу два места в Харькове. Первое – это клуб коллекционеров. Второе – это барахолка. Начнем с клуба. Встреча клуба коллекционеров у нас в городе, в Харькове, проходит в парке машиностроителей. Это возле клуба Жара. Туда можно прийти и купить то, что вас интересует. Из монет. Как монет Украины, так и других государств старинные и современные монеты. Также есть антиквариат. Иногда появляются очень интересные раритетные вещи. Сейчас покажу. Это, что это? фонограф. Это фонограф. Фонограф есть... Угу. Так и написано, Томас Эдисон. <смех> сколько стоит такой? Тысячу долларов. с рисуночками. А сколько стоит такой? То с подставкой на подставку? Да, да, с подставкой. Тысячу двести с подставкой. А ну могу без подставки за 800 гривен отдать. Прям старинный, да? Да, посмотрю. 901 год. А сколько, на сколько хватает такую лампу? Смотря сколько зальешки растет. То есть а выдут а пол-литра, например, да, или сколько там. Это так. На долг. Возможно, кто-то возьмет на продажу и выставит на аукцион. Переходим к барахолкам. Есть на центральном рынке. Давайте покажу. Суббота. Суббота это значит, что людей будет гораздо больше, гораздо больше а, вещей выставлено. Может быть, что-то интересное получится здесь найти. Давайте заходить, смотреть. Погода просто потрясающая. Сколько стоит такая? 600. Что, что а Немецкие. А из чего сделано? Из чего? Бог его знает. Там металл такой, что короли пили. А? Вино. Кор короли. Да. И такие. И из таких допили. По эти почем. Если хотите, я могу вступить. У него пара прямо. Прямо много антиквариата. Давайте смотреть, что тут может быть. Для любителей музыки. А сейчас такая цікавая часто с украинской обиходкой. Может, сейчас я ридкие руки. 95-ый риг, hmm. что такие белые, не могут это. Вот. Лежвин 700 гривен. Почему 450 На, на рынке, да? 450 гривен. А это? ЛФЗ, что это? ЛФЗ, да? Спасибо. Это парков парков по типа наше а сколько стоит такой без а коробки к ним какие-то а какие Под... ну, ничего такого но ни нет. Хоть такой да. ехал очень редко что у вас есть туфли, туфли какая так. камера все можно брать для youtube канала полторы тысячи долларов можно взять такую красотку почему машина такая на металлическая да пластика, Нет, она пластика. А. старая а, сколько стоит Угу. Ну, клейма, это немецкая. А, немецкая. Здесь иногда люди выносят интересные предметы, найденные на копе. Вот такой предмет хочу показать. К нему ребята сделали очень интересный обзор. Если вы захотите сделать на такой предмет свой обзор, ссылочка на них будет в описании. Давайте смотреть. Этот Луристанский меч был продан на аукционе в Нью-Йорке в 2017 году. Такие изделия требовали долгой и кропотливой работы, но уже через сто лет бурные события на территории западного Ирана спровоцировали огромный спрос на вооружение. Войны со Сирией и ее падение, создание Медийской империи, вторжение кемерийцев и скифов и, как апофеоз, создание скифского государства на территории современного Азербайджана вместо изящества в отделке оружия требовали надежность в бою и простоту изготовления. Не упустите уникальную возможность пополнить свою коллекцию шедеврам древнего оружейного искусства. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на наши барахолки и встречи коллекционеров. Пишите ваши комментарии. Буду рад с вами встретиться на одной из таких встреч. Ставьте лайк, чтобы поддержать это видео. И до новых встреч. Всем пока, друзья.